У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». И мы хотим поприветствовать вас здесь сегодня. У нас в студии сегодня присутствует замечательная аудитория. Мы приветствуем вас, и это честь и привилегия присоединиться к вам сегодня в преподавании и принятии Слова Божьего. И благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит. О Господь, мы благодарим Тебя сегодня, мы воздаем Тебе хвалу, и мы почитаем Тебя сегодня. И Господь, я снова молюсь сегодня об этом, мы открываем наше сердце, мы открываем наш разум, чтобы получить откровение с небес. Откровение о Тебе, Господь Иисус. Откровение о нашем дорогом Небесном Отце. И мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты послал нам могущественного Святого Духа Божьего, который живет в нас, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Мы прославляем и почитаем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Итак, всю прошлую неделю мы говорили о том, что нет ныне... Это было слабо? Нет, ныне. Сейчас. Вы знаете, это было на прошлой неделе. Сегодня, это ныне, сейчас. Если вы носите с собой вчерашние печали, вы не движетесь с Богом в одном ключе. Его милость вовек. Нам стоит прочитать это. И это что-то настолько удивительное, не иметь сознание греха. Прежде чем мы прочитаем Римлянам 8.1, и это то, на чем мы остановились на прошлой неделе, вот есть Адам, и... Сознание наших неудач и провалов. Мы очень их осознаем. Они постоянно просто смотрят нам в лицо. А вот второй и последний Адам. И он понес все, что связано с этим грехопадением. Ваше рождение свыше является величайшей историей успеха, которая только может произойти с человеком на этой земле. Я уже в восторге от того, о чем проповедую, хотя еще и пяти минут не проповедую. Что ж, я был достаточно хорошо, я был достаточно хорошо заряжен, когда пришел сюда. О, слава Богу! Аллилуйя! Это история успеха веков. Аминь. Рожденный свыше человеческий дух предназначен для величия. Сила благословения Адама, Авраама, Исаака и Иакова. В нас Иисус, одного этого уже... Достаточно, чтобы каждое утро приносить радость Господа. Но этого не будет происходить, если вы не позволите тому же мышлению, которое также во Христе Иисусе быть в вас, который не почитал хищением, называться равным Богу. Но, к сожалению, и, конечно же, это определяет нашу работу, всех нас. Большинство христиан этого не знают. Рожденные свыше, крещенные Духом Святым, говорящие на иных языках, верящие в исцеление христиане в действительности, не знают, что это нужно делать. Он брат Коплант, я никак не могу быть равным Иисусу. Что ж тогда вы не рождены свыше? Опустите свой пистолет. Да, хорошо, Господь. Прежде чем мы прочитаем Римлянам 8.1, давайте обратимся ко второй главе филиппийцам, пятый стих. «Ибо вас должны...» Вы должны выбирать думать таким образом. Вы должны позволить этим чувствованием, этому мышлению быть вас. Если у вас по-прежнему это сознание греха, и мы говорили об этом на прошлой неделе, и мы говорим об этом сейчас. Если вы по-прежнему думаете обо всех этих неудачах и провалах, и обо всем остальном, что ж скажу вам, я сегодня зол. Прошлая неделя была у меня просто ужасной. Зачем вы вообще о ней даже думаете, если она была ужасной? Выбросьте это из своего мышления. Ибо в вас должны быть те же чувствования или то же мышление, что Бог лично сказал Иисусу на вину. Моисей умер. Иисус Навин собирался перейти Иордан, и Он знал, что Ему предстояло сражение. Им предстояло сражение. И последний раз, когда Он там был, Он видел там самых больших людей, которых Он когда-либо видел. И Господь сказал, «Размышляй над Моим словом день и ночь, и ты будешь знать, как делать то, что там написано». Другими словами, «Выбрось». Этих исполинов из своего мышления. Я здесь исполин. Аминь. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что наш Бог является самым большим в этой долине. Думайте о нем. Думайте об Иисусе. Если бы это было легко, все бы это делали. Оно легко здесь. Когда здесь присутствует такое помазание, и мы в действительности не сталкиваемся с особо сильным давлением, но вы можете делать это 24 часа в сутки. Ибо у вас должны быть те же чувствования, то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Именно так мыслил Иисус, когда был здесь, на земле. Он по-прежнему так мыслит. Он по-прежнему человек. Да, помните, когда Иисус воскрес из мертвых и явился своим ученикам? Он сказал, «Потрогайте меня, у Духа нет плоти и костей, какие вы видите у меня, нет крови». В его венах течет слава Божья. Слава Богу. После того, как мы воскресли, мы являемся с ним сонаследниками. Мы получаем все то, что получил он. Он царь царей, мы цари, царем которых является он. Аминь. Немного сумбурно. Но вы поняли то, что я сказал. Аминь. «Ибо у вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Да, но брат Копланд, он — образ Божий, равно как и вы. Как вы родились свыше. Вы родились свыше. Я родился свыше. Не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает во век, наша с вами духовная ДНК от Бога, Вот этого семени духовной спермы. Разве не это произошло с Марией? Разве не Слово Божье стало семенем этого самого святого? Аллилуйя. Изучите это и задумайтесь над тем, что там произошло. И это дает нам богатое понимание послание к римлянам 8.1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по пяти физическим органам чувств, но по Духу, по Слову Божьему. Видите, вы снова вернулись к Слову Божьему, к этому семени, благодаря которому вы родились свыше. Аллилуйя. Дух Святой парил над Марией. То Слово, которое сказал Бог, и она приняла Его. Да будет мне как ты сказал, «Да будет мне по Слову Твоему». Что сказал Авраам, что он сделал по его Слову? Эй, это было то же самое. Это было Слово от Бога. Просто чтобы максимально это прояснить, то Слово от Бога стало духовным, Семенем духовной спермы, если хотите. Оно дало Иисусу его плоть. Аминь. О, Бог, спасибо тебе. В утробе Марии у человеческой женщины зародилось святое человеческое существо, человек. Мы с вами тоже услышали Слово Божье. О, дорогой Господь, я никогда этого не забуду. Ноябрь 1962 года. Слава Богу. Я сидел там, в нашей маленькой квартире, выбравшись из того хаоса, виной которому был я. О, Боже мой. Понимаете, я вырос в христианской семье, и у меня была тянущаяся проблема. Моя мама тянула меня в церковь. Я немного вас озадачил. Знаете, некоторые люди говорили, что мы были там каждый раз, когда открывались двери церкви, я думаю, вероятно, у моей мамы были ключи от задней двери церкви. В любом случае. Я слышал. Но я не обращал на это никакого внимания. Но вы должны понять следующее. Во мне все равно. Было то слово. Независимо от того, обращал я на него какое-то внимание или нет. Все, что вы когда-либо слышали в своей жизни, все, что вошло в ваши уши, оно хранится где-то в вашем мозге. Я разговаривал со специалистами в этом вопросе, такими как доктор Кэролайн Лиф. И я слышал мою учительницу в воскресной школе, мисс Тагерт. Мальчики, вы должны попросить Иисуса войти в ваше сердце. Это было Слово Божье. И что с вами произошло? А вы услышали это слово? Вы поверили ему, независимо от того, 6 вам лет, или 16, или как мне тогда было 20 с лишним. В тот момент, Святой Дух Божий, слава Богу, избавил вас от власти Царства Тьмы вывел из него и перевел в царство возлюбленного Сына Божьего. В вас произошло что-то святое, не в вашем разуме, не в вашем теле, а в вас. Вы дух, вы духовное существо. Вы подобны Богу, так же, как Иисус. Сотворены в Его классе. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава Богу! Аллилуйя, в вас произошло что-то святое. Вы родились свыше. Вы стали новым творением во Христе Иисусе. В одном из переводов Библии говорится, «стали новым видом существ, которого никогда раньше не существовало». Именно такого, как вы никогда раньше не существовало, мне все равно, что вы являетесь одним из близнецов. Ваш брат или сестра-близнец, не такая, как вы. Сравните свои отпечатки пальцев, и вы увидите. Аминь. Мы говорим здесь о Боге. Как могут существовать миллиарды и миллиарды людей, и у них, у всех, абсолютно разные отпечатки пальцев. Бог! Вот как. Слава Богу! Аллилуйя! Разве вы не рады за Иисуса? О, спасибо тебе, Господь Иисус.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 и смерти крестные, посему и бог превознес его и дал ему и там говорится имя уточните это сделайте там для себя небольшую пометку бог дал ему свое имя которое выше всякого имени это не просто какое-то имя это его имя выше всякого имени дабы пред именем иисуса преклонилась всякое колено и, используя разные переводы Библии, вы иногда замечаете, что какие-то слова там написаны курсивом. Возможно, не все из наших телезрителей понимают, что это значит. Это значит, что эти слова были добавлены переводчиками в попытке помочь нам это понять. Но вы также должны понимать, что это переводилось много-много, много-много-много-много-много-много лет назад. И с тех пор мы много чего узнали, поэтому мы можем смотреть, что это привносит в это предложение. И вам нужно делать это каждый раз. И иногда это проясняет смысл сказанного. И в данном случае здесь нужна небольшая помощь. Здесь нужна некоторая помощь, чтобы лучше это увидеть. В одном переводе Библии говорится «существ». Существ на небе, существ на земле и существ под землей. И понятно, что это значит. «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено». Имена на небесах, имена на земле и имена под землей. Слава Богу! Так или иначе, они преклонят свое колено перед этим именем и благодарение Богу мы с вами выбрали, Преклонить наше колено, и мы по-прежнему выбираем: Преклонять наше колено перед этим величественным именем, которое выше всякого имени. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. О, Аллилуйя, хвала Тебе, Господь Иисус. О, давайте просто поклоняться. Давайте просто поклоняться и молиться какое-то время. Кто-то только что исцелился от рака легких. Я услышал, как Господь это сказал. Слава. О, да, вы видите это? Понимаете, рак – это имя. Легкие – это имя. Рак – это имя. Эй! Рак только что преклонил свое колено перед этим именем. Слава Богу, ухватитесь за это, поднимитесь и возьмите это. Скажите, это мое. Брат Копланд, вы обращаетесь ко мне. Я знаю это, и вы можете применить это. Понимаете? Это нельзя разрешить самому собой. Я думаю сейчас о ком-то, у кого астма. Я страдал от нее в детстве. Но моя мама молилась, и я исцелился от нее. Ну да, вы знаете, что она должна преклонить свое колено. Аллергии должны преклонить свое колено перед именем Иисуса, но вы должны это принять. У вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе, слава Богу. Это просто нелепо думать, что у Иисуса могла быть на что-то аллергия. Такого и близко не было, и вы можете жить без аллергии, живя здесь на земле. Аминь. У Иисуса не было аллергии, когда он был на земле, и у меня ее тоже не будет. Прошло уже... Столько времени, с тех пор как я... Благодарение Богу за его слово. Аминь. Вы можете быть свободны от этого. Спасибо тебе, Иисус. Слава Богу. Хорошо. Вы уже нашли восьмую главу римлянам? Если нет, возможно, вам нужна помощь. Нет, я просто шучу. Это действительно проливает свет на это место местописание. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Стоп. Переведите, размышляйте. Христос. Переведите. Мессия. Помазанный. Аминь. Что ж, это включает в себя и Его помазание. Вы не можете отделить помазанного, от того помазания, которым помазанный помазан. В помазанном живут не по плоти, не по пяти физическим органам чувств, но по Духу или по Слову Божьему. Позвольте мне здесь остановиться. Дух Божий. Могущественный Святой Дух Живого Бога Всемогущего. Третья Личность Божества. Ничего не может делать без Слова Божьего. День сотворения мира. Дух Божий носился над бездной, и ничего не происходило до тех пор, пока Бог... Не сказал «Свое Слово». Его Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ничто не было сотворено без Него, без Слова. Аллилуйя. Бог сказал «Свет, будь!» и стал свет. Что ж, кто Его там зажег? Тот же самый Дух, который сегодня живет в вас. Слава Богу. Аллилуйя. Он был тем, кто Его зажег. Слава. И именно поэтому так важно быть полностью погруженными в Его Слово, а не просто читать Слово Божье. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если вы возьмете и прочитаете это в 10 главе послания к римлянам. Что ж, это 17 стих. Но именно оттуда мы берем вот эту фразу апостола Павла. Слово вера которое мы проповедуем. Это библейское слово, и если прочитать весь этот отрывок целиком, то там главным образом говорится о преподаваемом слове. Как они могут проповедовать, если не будут посланы? Они не могут. И затем вера приходит от слышания, аминь, от а чтения. О да, вы должны поступать на основании этого, и наше время подошло к концу. Эй, Джереми. Здравствуйте. Как бы мне хотелось, чтобы вы были здесь вместе с нами. Слава Богу, мы сегодня отлично проводим время в этой студии. И мы говорим вам добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Слава Богу. Аллилуйя. Что ж, я скажу вам, почему мы здесь смеемся? Я взял мою чашку чая, чтобы сделать глоток, и это просто всплыло у меня в разуме. Это произошло... Много-много лет назад. Много лет назад. И это было так забавно. Мы выходили из самолета, и один молодой афроамериканец, ему, возможно, было около 21 года, я не знаю, я просто могу видеть его лицо. Он спросил у брата Глории, «Вы все проповедники?» Глория сказала, да. У меня в руке была бутылка минеральной воды Перье. Если я правильно помню, что ж, я прекрасно знаю, что она была в руке у Глории. В любом случае, мы выходили из самолета, и у всех нас были зеленые бутылки Перье. Тот парень спросил, это значит, что вы все проповедуете? И Дак ответил, да. Он спросил, вы все проповедуете? Да. Тогда что у вас в этих маленьких зеленых бутылках? Понимаете, он привык видеть такие маленькие зеленые бутылки в ведерке со льдом для охлаждения вина. Он ничего не знал о минеральной воде перье. О, веселое сердце, благотворно, как врачество или как лекарство. Слава Иисусу, слава Богу, аминь. Это замечательная жизнь, не так ли? Она настолько насыщенная и настолько хорошая. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово и за радость Господа. Да, Господь, я сделаю это. И мы прославляем Тебя за это и воздаем Тебе всю честь и славу в могущественное имя Иисуса. Аминь. Веселое сердце благотворно, как врачевство, или как лекарство. Это Библия. Радость Господа — Ваша сила. Это Библия. Радость — плод Духа. Это Библия. Там ничего не говорится о чувствах. В каждом рожденном свыше чаде Божьем, кем бы вы ни были, в вашем рожденном свыше духе есть радость Господа, потому что это второй плод духа. Любовь, радость, и это Божья радость. Это радость Иисуса, это мир Иисуса. Аминь. «Возгревайте это!» «Ну, я попросил Господа возгревать это!» Что ж, хорошо, но оно так не происходит. Библия говорит, «Возгревайте себя сейчас». «Возгревай тот дар, который в тебе», — сказал апостол Павел своему духовному сыну Тимофею. «Возгревай тот дар, который в тебе». «Возгревайте его, как вы это делаете?» Что ж, слава Богу, я сейчас возгрет. Что ж, подождите минутку. Да, ну брат Коплан. Нет, нет, нет, нет. Даже не начинайте. Я сказал это, потому что я верю в это в своем сердце. Я могу быть хмурым и унылым и просто начать говорить, слава Богу, я вас грет. Благословен Господь, я верю, что я получил это. Я вас грет. Ты понимаешь это, дьявол? Я вас грет. Ну, я не вижу ничего смешного. Что ж, вам не нужно видеть что-то смешное. Вам не нужно слышать что-то смешное. Вам не нужно делать что-то смешное. Вы могли просто посмотреть в зеркало. Возгревайте себя на основании радости Господа. Если вы сегодня слабые и подавлены, у вас нет никакой силы. У вас низкий уровень радости. Просто начинайте танцевать по комнате. Напускайте на себя смех. Не пройдет и нескольких минут, как вы начнете смеяться по-настоящему. Я уже раньше об этом говорил, и я скажу вам это еще раз. Потому что я познакомился с одним из ведущих нейрохирургов. Он главврач одной из крупных больниц. Возглавляет там целое нейрохирургическое отделение. Его родители начали ходить в церковь епископа Батлера, когда ему было 8 лет, он вырос на слове веры. Этот человек настоящий генератор энергии. И я слышал его на одном из собраний в церкви епископа Батлера в Детройте. И он говорил о том, что с научной точки зрения доказано, что весь ваш организм, ваше тело, ваша нервная система, ваш разум он не видит разницы между тем, когда вы напускно смеетесь, и тем, когда вы действительно смеетесь от души. Он не видит разницу между одним и вторым. О, брат Копплант, я в это не верю. Вы что, являетесь известным нейрохирургом? Ну нет, я занимаюсь мебелью. Что ж тогда, не говорите мне этого. Они в больнице проводят специальные занятия. Особенно для людей, испытывающих сильную боль. Для онкологических пациентов веселое сердце благотворно, как лекарство. И, конечно же, этот врач, у меня выскочило из головы его имя, он еще и раньше это знал. Он понимал это еще до того, как начал заниматься этим. Потому что он рос, зная это. И они заставляют людей начинать смеяться. И те говорят... «О, я не знаю, я ваш врач, и я прописываю вам это, хорошо?» И они приходят туда, на эти занятия смеха. И это удивительно. Боль проходит. Почему? В вашем мозге вырабатываются эндорфины. Знаете, я занимаюсь спортом. Я называю их дельфинами. Мне нужно, чтобы там начали работать эти дельфины. И вы начинаете смеяться, и вот оно. Если эти люди будут продолжать это делать, они получат свое исцеление. Вы можете смеяться, вы можете смеяться, вы можете смехом вытеснить немощь и болезнь из своего физического тела. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Римлянам 8.1. «Итак, нет ныне...» Скажите «ныне». Сейчас. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти или не по пяти физическим органам чувств». Помните, что говорится в 5 главе 2 Коринфянам? «Мы ходим верой, а не видением». Что ж, видение представляет собой то, что вы чувствуете, что вы видите, что вы слышите что вы пробуете на вкус и так далее. Поэтому задумайтесь об этом. Мы ходим верой, а не видением. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому фактически эти два местописания говорят об одном и том же. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мы говорим о рожденном свыше в чаде Божьем. Вера это духовная сила. И когда люди спрашивают, какой вы веры, то они говорят не о духовной силе, они говорят о деноминации или о чем-то в этом роде. Но вера без веры угодить Богу невозможно. Речь о том, что вы живете верой и получаете результаты, используя свою веру. Праведный живет верой. Аминь. Слава Богу. И вера – это духовная сила, которая генерируется в Духе. Или... Используя библейскую терминологию, особенно терминологию синодального перевода Библии, в сердце человека, и речь не идет о вашем физическом сердце, речь о вас, вы дух, у вас есть душа, и вы живете в теле. Эта сила генерируется в рожденном свыше человеческом духе. Аминь. И осуждение основано на страхе. Оно зависит от страха. И вот есть кто-то, кто живет в осуждении, просто долбит себя. «Я должен изменить это. Я просто не могу продолжать это делать. Я просто...» о, Осуждение никогда ничего не производило, а только все усугубляло. Почему? Вы думаете не о горнем, не о том, что наверху. Вы думаете и зациклены на самих себе. Вы думаете и зациклены на этой проблеме. Вы переносите вчерашние проблемы в сегодняшний день, а затем в завтрашний. Как по-вашему, вы когда-либо сможете это изменить? Вы никогда не сможете получить другой результат, продолжая сеять одно и то же семя. Так вы не сможете изменить результат. Мы должны приучать наше мышление смотреть на все глазами нашего духовного существа, а не наших плотских мыслей. И на прошлой неделе мы подошли к этому моменту в десятой главе послания к евреям в отношении сознания греха, когда вы постоянно сосредоточены на пораженческой стороне жизни. И никогда, никак по-другому не мыслите. Когда вы постоянно просто обременены этим, когда оно постоянно перед вами. Что ж, возложите заботу об этом на Бога. Иисус является тем, кто несет ваши заботы. 5 глава 1 Петра 6 по 10 стихи. Слава Богу, что апостол Петр также сказал, вам придется противостоять дьяволу, потому что он как рыкающий лев. Он не рыкающий лев, но он ведет себя как рыкающий лев. Все, что у него есть, это только угрозы. У него больше нет силы и власти смерти. Иисус забрал ее у него. Но вы должны делать что-то со своим разумом. Именно с него вы и начинаете. Полностью избавьтесь от осуждения. Его нет. Нет никакого осуждения, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И я понимаю, я не изучал это, но я понимаю, что в более ранних манускриптах просто говорится, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Точка. Как я уже сказал, я не изучал это, но могу сказать вам следующее. Для того, чтобы ходить в этом, вам все равно придется принимать во внимание ту вторую часть предложения. Вам придется не позволять пяти физическим органам чувств господствовать над вашим мышлением. Потому что если они господствуют над вашим мышлением, они будут господствовать над вашими словами. А то, что вы достаточно долго говорите, будет попадать в ваш дух и будет управлять вашей жизнью. Оно будет полностью ей управлять. Я уже рассказывал вам о том, как мне не нравились, как я просто ненавидел физические упражнения. И Господь сказал мне заниматься спортом много лет назад, но я был непослушен и не делал этого. Но когда я наконец принял решение заниматься спортом, я радовался этому. И во время первого же занятия меня это беспокоило не так, как беговая дорожка, но когда я в первый раз схватился за эти канаты, внизу которых был прикреплен вес, то еще до того, как я их потянул, это вышло из моих уст. У меня на лице была улыбка, я принял решение это делать, говорю вам, я был в восторге от этого, и из моих уст вышло «Бог, я ненавижу это!» Это просто вырвалось. Из моих уст я закрыл рукой свой рот и сразу же громко покаялся. Я сказал, нет, нет, нет, нет, нет, Господь, Бог, нет, я люблю это. Я физически почувствовал, как это оставило мое тело. С тех пор я всегда полон энтузиазма, я люблю каждую минуту этого, слава Богу, спасибо тебе, Иисус. Но все, что вы говорите, идет в расчет. А я говорил это еще с раннего возраста. И я не буду вдаваться во все причины, почему я это делал, но на то были и некоторые физические причины. В любом случае, это изменилось. И никогда не поздно. Вы это понимаете? Здесь есть кто-нибудь, кому за 80... Здесь есть кто-нибудь, кому за 70? Здесь есть кто-нибудь, кому за 60? Здесь есть кто-нибудь, кому за 50? Привет, дети. Вы можете это понять. Эй, самая мощная вещь на этой планете – это слова. Мы живем в среде которая сотворена словом и держится словом. В первую очередь, слова были предназначены не для общения. Общение — это уже второстепенная их функция. Для чего предназначены слова? Главным образом, слова предназначены для высвобождения силы. Именно так вы высвобождаете веру. Именно так вы высвобождаете страх. И страх – это духовная сила. Он противоположен вере. Первоначально это была вера Адама. Затем она была искажена и развернута на 180 градусов. И стала страхом. Поэтому страх – это вера. Боязнь опасного животного – это вера в способность этого животного причинить вам вред или убить вас. Поэтому вы легко можете понять, почему Иисус говорил «не бойся». Скажу вам в Библии, эта фраза используется 95 раз. 95 раз. Именно эта фраза. «Не бойся». 72 раза в Первом Завете и 23 раза во Втором Завете. И в действительности, несчетное число раз, сформулированное по-другому. «Да не смущается сердце ваше», — сказал Иисус, — «и да не устрашается». «Да не смущается сердце ваше», — это то же самое, потому что смущение основана на страхе. Это чуть не разрушило Иова. Поэтому важно это понимать. И все это сводится к осуждению. Когда вы живете в самоосуждении, когда Бог сказал Каину, что с ним произойдет, о том проклятии, в которое он угодил. Каин кое-что к этому добавил, чего Бог не говорил, и Бог его не исправил. Сами прочитайте, узнаете, что это было. Но он к этому кое-что добавил, хотя Бог этого не говорил. Бог его не исправил. Почему? Он сказал это. Ну, нет, нет, нет. Хорошо. Нет, нет. Для Бога не было законно это делать. Что он делал? Он осуждал себя. Каин осуждал себя. О чем он думал? Что он сделал? Вы следите за ходом моей мысли? Вы как-то все очень притихли. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Я хочу, чтобы мы обратились к Евангелию от Матфея. Нет, нет, нет, нет. Сначала обратимся к 43 главе Исаи. Это удивительное местописание. Мы неплохо поговорили об этом на прошлой неделе. 25 стих. Это говорит Бог. Через пророка Исаю. Я, я сам. Я, я естьим. Это говорит я естьим. О, это означает, что вы должны слушать во все уши. Здесь говорится я, я сам, потому что он. «Великий я есть. Он тот, кто прощает. Если он что-то сказал, так оно и есть. Богу невозможно солгать. Невозможно. Вы когда-нибудь над этим задумывались? Если бы Иисус появился сейчас здесь и сказал, «Разве это не замечательная суббота?» «О, нет, нет, Господь, сегодня вторник». Больше уже не вторник. Нет. Идите, посмотрите в календаре. Я только что изменил его на субботу, потому что он так сказал. Аминь. Если он так сказал, это все меняет, слава Богу. Я, я сам изглаживаю преступления твои. Оставайтесь сейчас со мной. Ради себя самого и грехов твоих, «Не помяну, я отказался вспоминать твои грехи». А вы исповедуете их и верьте, что получаете ваше прощение и ваше очищение от всякой неправедности. Улыбнитесь и выбросьте из своего разума весь этот мусор. Аллилуйя. Проблема, которая здесь возникает, когда мы сидим в осуждении, и вспоминаем все свои проступки и ошибки, даже мы, которые знаем, что не нужно этого делать, если вы делаете что-то на протяжении определенного периода времени. Что ж, могу вам сказать, когда вы делаете что-то на протяжении 21 дня, тогда это становится уже привычкой и если это что-то что понимаете что ж возьмем к примеру прощения иисус сказал в марка 1125 25 и когда стоите на молитве прощайте если что имеете на кого дабы и отец ваш небесный простил вам согрешение ваше поэтому если есть кто-то кто постоянно является жалом в вашей плоти я не знаю или возможно вы были жалом в их плоти в любом случае, постоянно был этот раздор, и вы говорите, «Слава Богу, мне лучше простить их». И вы каетесь в этом и стоите на том, что Иисус верен и праведен простить нам наши грехи, когда мы исповедуем их. Понимаете? Позвольте мне вам сказать, прощение уже есть. Посмотрите на это. Эта ежевика лежит здесь все утро. Она моя, но она не приносит мне никакой пользы. Она моя, она лежит здесь все утро. Это моя ежевика, и я получил ее, когда молился, слава Богу. Но в моей плоти развилась привычка сидеть в непрощении. Поэтому а вы должны говорить плоти, что делать. Во имя Иисуса я больше не следую за тобой. Я не осуждаю себя, и я не осуждаю его. Я не осуждаю ее. Он прощен, она прощена, слава Богу. Поэтому плоть, приди в соответствие с этим. Брат Хейген говорил, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя замечательно, плоть, подстраивайся. Слава Богу, Тим, наше время подошло к концу. Эй, Джереми. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим тебя, и мы воздаем тебе честь и хвалу. Мы возносим наш голос, мы возносим наше сердце, мы возносим наш разум к тебе сегодня, чтобы получить откровение с небес. Откровение о тебе. Откровение о Царстве Божьем и о том, как оно работает. Откровение Слова Божьего. И мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя за него во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте поприветствуем всю нашу аудиторию там. Аминь. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Слава Богу во веки. Спасибо. Наше золотое местописание на прошлой и на этой неделе это Римлянам 8.1. Итак, нет ныне. Это слишком слабо. Ныне. Итак, нет ныне. И вы не можете сказать ныне. Сейчас о чем-то, что было какое-то время назад. Оно всегда становится чем-то, что прямо. Сейчас. Задумайтесь об этом. Мы говорили о нем, и так, и так, но его нет, его нет. Что вы будете делать со своим разумом? О, брат Копланд, я ничего не могу с ним поделать. Хорошо, а чей это разум? Он ваш. Вам пора с ним что-то сделать. У вас ничего не получится, если вы будете сражаться с мыслями, мыслями, особенно если это что-то, что действительно бомбардирует вас, какой-то случай, что-то, что вы просто не можете выбросить из своего разума, и вы просто беспокоитесь об этом и носите эту заботу. Что ж, во-первых, Библия говорит в пятой главе 1 Петра что это гордость, что вам следует возлагать все это, всякую заботу и беспокойство на Иисуса, что бы это ни было. Вы не предназначены, и я не предназначен нести эту заботу, но она сидит в вашем разуме, она просто сидит в вашем разуме. Вы думаете о ней день и ночь, она там, и вы думаете обо всем том, что вам следовало бы сказать и чего вам не следовало говорить. Я выскажу им свое мнение. Что же это указывает мне на то, что у вас не слишком много ума. И это просто изводит вас. Медицине известно, и это было научно доказано, что физическое человеческое тело должно жить 120 лет. Они ничего не знают о бытии 6.3. Большинство людей думают, что Бог сказал... 70 лет при большей крепости, 80. Бог этого не говорил. Нет. Это было проклятие, которое пришло на тех непослушных людей там, в пустыне. Бог уже однозначно сказал это в шестой главе бытия, с самого начала. Вы прекрасно это понимаете. И пусть будут дни человека 120 лет. И ученые выяснили, что это тело рассчитано на 120 лет. Но я узнал это из Библии. Я узнал это от людей, которые знают. Основная проблема в том, что беспокойство, страх и распри повреждают мозг речь о хороших людях я не говорю обо всем остальном мире я говорю о рожденных свыше людях я говорю о хороших людях понимаете я не критикую людей но что касается этого я очень критически подхожу к самому себе я знаю это поэтому я принял хлебопреломление помните что говорит библия «Солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу». Это все одно утверждение. Когда апостол Павел это писал, там не было никакой нумерации. «Солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу». Поэтому «солнце да не зайдет» в вашем беспокойстве и в вашей заботе. «Не ложитесь спать в страхе». «Не ложитесь спать в страхе». Я обращаюсь сейчас к вам. «Да, но вы, брат, не понимаете. Это мой ребенок». Что ж, тогда вам тем более нужно ухватиться за это. Самое лучшее, что вы могли бы сделать, это возложить заботу об этом на вашего отца. Вы не предназначены для того, чтобы нести ее. И уж, конечно же, вы не можете его исцелить, и уж, конечно же, вы не можете ее исцелить. Много лет назад, когда Джон был еще совсем маленьким, мы были на одних собраниях, и его кожа стала просто красной. Он тогда еще даже в школу не ходил. Ему было лет пять. На ощупь его кожа была как гофрированная бумага. И на солнечном свете, о, он просто с трудом мог. Он так сильно плакал. И мы с Глорией возлагали на него руки, молились, и ему становилось легче, затем все возвращалось обратно, и я вставал посреди ночи, шел, проверял его и снова ложился спать. И его состояние только ухудшалось, и я понятия не имел, что это было. Но это было нехорошо. Что бы это ни было, это было частью проклятия. И я это знал. Мы имели дело с проклятием. И это продолжалось. О, я уже точно не помню. Где-то дня три. И я сказал, Господь, я что-то здесь упускаю. Где я что упускаю? Ты не можешь ничего упускать. Что, что, что, что, что здесь происходит? И я услышал это. Он сказал, тебе нужно возложить заботу об этом на меня. Я сказал, но я думал, я возложил ее на тебя. Он сказал, тогда зачем ты встаешь посреди ночи и идешь, проверяешь его? Ну, брат Копланд, вы безответственный родитель, если вы не идете и не проверяете его. Серьезно? Безответственно не возлагать эту заботу на Бога. И естественный плотской разум именно так и думает, но мы не должны думать, руководствуясь плотским мышлением. Что здесь говорится и так, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по пяти физическим органам чувств, но по духу или по Слову Божьему. И я сказал, хорошо. И, конечно же, я снова проснулся посреди ночи и уже встал, чтобы проверить Джона, который спал в соседней комнате. И я вспомнил, что сказал Господь. И я вспомнил, что я обратился к пятой главе первого Петра и возложил всю заботу об этом на него. Я сказал, нет, я не пойду туда. Нет, Господь. О, и дух осуждения. Что ты за родитель? Я ответил, ха-ха, только не я. Я туда не пойду. Да, но он сбросил себя свое одеяло. Я сказал, хорошо. Тогда служебные духи. Первая глава послания к евреям. Не все ли они суть служебные ангелы? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Я сказал, служебный ангел, пойди туда и накрой его, если он раскрылся. И я вернулся в кровать, просто уснул. На следующее утро я проснулся, чтобы подготовиться к моему утреннему служению, и дети все еще спали. Поэтому я встал, отправился на служение, и после утреннего служения я общался там с некоторыми людьми, и это были еще те времена, когда наши собрания длились по две 3 недели. Я почувствовал, как кто-то начал дергать меня за край пиджака. Это был... Джон, я сказал, сынок, подожди минутку, я разговариваю. Я продолжал разговаривать, и он снова дернул меня за пиджак. Папа... Я сказал, сынок, подожди минутку. Но, папа, посмотри на меня, я исцелен. И он задрал вот так вот свою майку и сказал, посмотри, посмотри. Вы можете это видеть? Вы можете видеть, где дух осуждения делал все возможное, чтобы переключить мой разум со Слова Божьего, с того, что, как я знал говорить Слово Божье, я знал это верой, и я знал это из опыта, но... Я был непослушен этому. И вы должны понять. Люди, которые этого не знают, не знают Слова Божьего, но, тем не менее, Слово Божье и законы веры, равно как и законы страха, они продолжают работать, кем бы вы ни были. Аминь. Моя мама, пусть Бог ее благословит, не так давно кто-то прислал мне кассеты библейского урока моей мамы, на которых она об этом рассказывает. Мне прислали их буквально несколько лет назад, и я снова услышал голос моей мамы. И она как раз рассказывала об этом. Я часто рассказывал эту историю. Она молилась за меня 13 лет, прилагая все усилия, чтобы удержать меня от ада. И сейчас, послушайте вот это. Она сделала это, не зная. Она знала Писание, но у нее не было откровения о пятой главе первого Петра насчет возложения забот. В действительности, она не знала, что нужно было это делать. Она сделала это, будучи Вадима Духом. В один из дней она просто бросила свою Библию на кухонный стол и сказала, «Я помолилась последней молитвой, которой я буду за него молиться. Если он пойдет в ад, ты будешь в этом виноват». И она просто сказала, «Я больше не буду за него молиться». Через две недели спасение приняла Глория. Через три недели спасение принял я. Тринадцать лет! И мама сказала, «Если бы я знала, что нужно было это сделать, я бы уже давно это сделала». Понимаете, что значит «иметь»? Откровение Слова Божьего. Знать Царство Божье. И как Царство Божье работает. Я услышал это от Гэри Кизи. И это действительно оставило свой отпечаток в моем мышлении. Иисус не сказал «Ищите прежде Бога». Он сказал «Ищите прежде Царство Божьего». Аминь. И Его праведности. Чего? Его пути того, как быть правыми, как оно работает, вы уже знаете Бога. Вы рождены свыше, аминь. Вы уже Его знаете, но нам нужно знать, как работает это Царство, потому что мы ответственны за то, чтобы позволять Ему работать. Не Бог. Поймите это. Вначале Бог сотворил своего человека и Его жену и дал им всю землю и всю власть на ней и это не может быть отменено это не может быть отменено именно так оно сейчас помните 18 главу евангелия от матфея я не отклонился от своей темы мы по-прежнему говорим о том чтобы не уступать осуждению, не уступать своему разуму и тому давлению, которое на ваш разум оказывает страх. Всякое осуждение основано на страхе, на страхе поражения и провала. Все оно основано на провале Адама еще тогда, и оно сидит в разуме каждого. И я сказал что невозможно сражаться с мыслями мыслями. И именно в этом направлении мы и движемся. Итак, 18 глава Матфея. Давайте откроем ее. Я могу процитировать вам это, но я не хочу этого делать. Вам нужно устремить на это ваши глаза. Матфея 18. Я хочу, чтобы вы заметили, Земля должна что-то сделать, прежде чем это смогут сделать небеса. Это не потому, что небеса не хотят, а они не могут из-за тех духовных законов, которые были установлены. Они установлены навсегда. Оно всегда так будет на протяжении всей вечности. Оно будет именно так. Обратите внимание... На 18 стих. Матфея 18-18. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, вы видите, где первый идет земля, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам. Заметьте, что он сказал. Истинно также говорю вам, что... Если двое, из вас согласятся на земле, на земле. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного». Так важно это понимать. Небеса уже сделали все, что им нужно сделать. Теперь наша очередь действовать. На основании того, во что мы верим. На основании того, что мы говорим. На основании того, что мы делаем. И если чего попросите... Нет, позвольте мне вернуться назад. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это зависит не от Бога. Он уже это сказал. Он уже это сделал. Аминь. Поэтому, будет ли молитва отвеченной, уже зависит от нас. И я хочу вам кое-что сказать, друзья. Выпрашиванием вы этого не добьетесь. Иначе все бы получали ответы на свои молитвы. Оно не будет работать. Выпрашивание основано на страхе. Это недостаток знания. И люди умирают не потому, что Бог не хочет чего-то делать. Вот что порождает ошибочные доктрины. Ну, скажу вам, я сделал все, что только знал, и мой ребенок умер. Дорогой, послушайте, я сопереживаю вам. Мне тоже больно это слышать. Но это не работает. Вам действительно был нанесен сильный удар. Вот что произошло. И мы разберемся с этим. Разрушьте силу скорби, потому что Слово Божье говорит не скорбеть. И это нелегко но у вас на лице может быть радость Господа, и вы можете начать прославлять и поклоняться Богу. Говорю вам, Бог, но Он забрал моего ребенка. Он не забирал. Он не забирал. Вы не найдете этого в Библии. Вы можете найти это только в религиозных книгах. Бог этого не делал. Господь как-то раз очень смело сказал мне следующее. Он сказал Кеннет, я послушен моим собственным законам. Я не убиваю, я не краду. «Я не вор, я не краду, не убиваю и не гублю, я являюсь тем, кто принес жизнь». Был только один человек, которого Бог когда-либо отправил в ад, и это был Иисус. Это должно улучшить ваш день, слава Богу. Итак, что вы делаете со своими мыслями? Мы читали на прошлой неделе. В 12 главе римлянам, что мы должны преобразовываться обновлением ума нашего. Это нужно делать с помощью Слова Божьего. Вы должны находить слова, места Писания, обетования, библейские факты, которые покрывают вашу ситуацию, и вкладывать их в свое сердце, в свои глаза, в свои уста и в свои уши, и начинать размышлять над ними. Иисус дал нам подсказку, большую подсказку. Зачем вы принимаете мысль, говоря? И он говорил о беспокойстве, о том, во что вам одеться, что вам есть и что пить. Он сказал, это то, чего ищут язычники. Ищите прежде Царство Божьего, и это все приложится вам. Поэтому как вы это принимаете и берете? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Хорошо. Я принимаю эту мысль. Мне нет никакого осуждения. Я во Христе Иисусе. И, возможно, что-то бомбардирует меня со всех сторон, но я принимаю эту мысль и говорю ее. Я принимаю эту мысль и говорю ее. Я принимаю эту мысль и говорю ее. Что пользы, если это только мысль? Потому что вы дали дьяволу столько же времени. И его мысли будут просто побеждать ваши. Примите эту мысль и говорите ее. Примите эту мысль и говорите ее. И так нет ныне никакого осуждения каннату Копланду. Я не осужденный. Ха-ха. Я был сделан праведностью Божьей во Христе Иисусе. Вот то я. Замолчи, сатана. Аллилуйя. Принимайте эту мысль. Говорите ее. Принимайте эту мысль. Говорите ее. Как я узнаю, что мой разум обновлен? Когда я начну говорить это, даже не задумываясь об этом. Это то, что делало все это беспокойство. Вы говорили слова этого беспокойства, даже не задумываясь об этом. Вы могли заниматься чем-то другим и вдруг осознавать, «О, я снова думаю об этом долге». Хотя я возложил заботу о нем на Бога. Да, позвольте мне вам кое-что сказать. О, встаньте сюда, брат. Вы подходите ко мне и говорите, «Брат Копланд, мне нужно занять вашу ручку». Что ж, я не могу сказать, что у меня нет ручки. Я возложил эту ручку на моего брата. Вы заметили, как быстро он мне ее вернул? Она моя. Вот как быстро. Господь не может. Он не может держаться за ваши заботы. Они принадлежат вам. Как только вы возвращаетесь мыслями к ним, «О, Иисус, я просто...» Вы только что забрали их обратно. Покайтесь. Покайтесь, делайте что-то со своим разумом. Скажите следующее, «Мой разум — это мой разум». «Я отказываюсь во имя Иисуса» мыслить мыслями дьявола. Я буду мыслить мыслями Бога во имя Иисуса. И затем, спустя 10 секунд, нет, тогда делайте это снова. Я с вами раньше уже делал это упражнение, мы сделаем его сегодня еще раз, а вы будете делать это там, у себя дома. Не просто сидеть там и смотреть на меня, потому что если вы не подключаетесь, то, вероятно, в этом ваша проблема. Вы не являетесь послушными. И я здесь не шучу. Вы верите, что я призван Богом? У нас осталось всего 30 секунд, вы должны быстро это сделать. Начните считать про себя от одного до 5. А теперь громко скажите свое имя. Кто из вас этого не сделал? Вы не сказали громко вслух свое имя. Вот вы и попались. Что произошло, когда вы сказали что-то громко вслух? Ваш разум должен был остановиться и послушать что говорят ваши уста. И это то, что происходит, когда вы начинаете говорить Слово Божье. Аллилуйя! Эй, Джереми! Здравствуйте, я Канад Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Иисус жив и на престоле, и молитва все изменяет. Слава Богу! Аллилуйя! О, мы прославляем Тебя, Отец Небесный, мы прославляем и поклоняемся Тебе, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя за победу, аллилуйя, как я уже сказал в передача победоносный голос верующего, слава Богу, аллилуйя. О, давайте прославлять Его и воздавать Ему хвалу и поклоняться Ему. Аллилуйя. О, Он достоин нашей хвалы. Слава здесь. Аллилуйя. Сама слава Божья. Вы знали, что Писание говорит, что Дух Божий воскресил Иисуса из мертвых, и оно также говорит, что слава воскресила Иисуса из мертвых. Что ж, Он здесь. Откуда мы знаем? Он в каждом из нас. Вот откуда мы знаем. Он был здесь, когда мы сюда пришли. Он будет здесь, когда мы будем уходить. И слава богу, он пойдет вместе с нами. Еще 50 лет назад я перестал молиться. Бог, будет со мной. Какое пустое сотрясание воздуха. Упражнение в невежестве. В невежестве. Да, и в Техасе мы очень смешно произносим это слово. Я был невеждой. И я говорил, о Господь, будь с нами в этой поездке. И Господь напомнил мне, Кеннет, я уже сказал в моем слове, что я никогда не оставлю и не покину тебя. Я с тобой. Я буду с тобой на всем пути туда. Я уже там сейчас и я встречу тебя там. Но я в тебе. Я в тебе. Я еду с тобой, слава Богу. Он с нами и в нас. Аминь. Давайте обратимся к нашему месту Писания в 8 главе римлянам. Итак, нет ныне... Ныне. Отлично, это было лучше. Итак, нет ныне...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 Когда Слово Божье говорит, «Ранами Его вы исцелились, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, то так оно и есть». И я слышал, как брат Хейген говорил, что он написал это на полях у себя в Библии. «Так говорит Библия, я верю в это, и на этом вопрос закрыт». На этом вопрос закрыт. Итак, вы вкладываете это в свое сердце. Вы вкладываете это в свой разум, вы думаете об этом, вы размышляете над этим. Слава Богу. И вы просто приходите к тому, когда вы не говорите ничего другого. Какое бы давление вы на себе не испытывали. Все это является вот этим осуждением. Итак, куда мы двинемся дальше? Давайте обратимся сейчас к 25 главе Евангелия от Матфея. И я хочу начать здесь читать с 31 стиха. Мы с Глорией буквально несколько недель назад были в тюрьме в Гейтсвилле, штат Техас, и конкретно мы были тогда в женском блоке. И это послание было именно тем, которое Бог положил мне на сердце, много-много-много-много лет назад, когда мы впервые начали двигаться в тюремном служении. Очень давно. Я говорю о 70-х годах. И 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся...»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 Бог сделал все это еще до основания мира. Он знал ваше имя и ту секунду, в которую вы будете зачаты в утробе своей мамы. Он все это знал. Поэтому я предупреждаю любого. Пусть только попробует взять на себя ответственность за убийство этого нерожденного ребенка. Но это происходит. И, конечно же, мы противостоим этому всем, чем можем, и мы делаем все, что мы можем. Не только, чтобы не допускать это, но и особенно, чтобы служить этим женщинам. И этим молодым людям, которые в это вовлечены. Аминь. Потому что, дорогая, ваш ребенок на небесах. И Он ждет вас. Поэтому сбросьте с себя это осуждение. «О, Бог, я сожалею, что я это сделала». Что ж, я тоже сожалею. Но вы не можете отмотать все назад. Но вы можете отдать это в руки Иисуса, и вы можете начать думать об этих местах Писания, а не о своем ребенке. Потому что ваш ребенок ждет вас. И когда вы придете на небо, он подбежит к вам с криком «Мама, мама, мама, мама». Это замечательная мысль. Поэтому вложите это в свое сердце и разум. Не думайте обо всех тех других вещах. Зная вы то, что вы знаете сейчас, вы могли бы тогда это изменить, но вы не знали. Поэтому покайтесь и сверхъестественно забудьте об этом. Забудьте об этом. Ваш ребенок не умер. Ваш ребенок не умер. Говорю вам, аминь. Аминь. Итак.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 если вы смотрите нас, и вы сидите сейчас в тюрьме, то позвольте мне вам кое-что сказать. Иисус будет в той тюрьме столько, сколько в ней будете вы. Он прямо там вместе с вами. Слава Богу, прямо там вместе с вами. И те из вас, кто был условно досрочно освобожден, вы освобождены. Поймите это. Ухватитесь за это. Аминь. Не позвольте тюрьме вернуть вас туда.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 Вязал христиан, жестко преследовал христиан. Он наблюдал за тем, как побивали камнями Стефана и держал одежды тех людей. Иисус не сказал Савал, Савол. Что ты гонишь мой народ? Нет, нет. Он сказал, Савол, Савол, что ты гонишь меня? Иисус, ваш Господь, ваш Спаситель. Аминь. Что мы вчера читали? «Вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Мы сонаследники со Христом Иисусом. Мы сонаследники с Ним. Но позвольте мне вам кое-что сказать. Например, то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, весь этот раздор, Вся эта суматоха, вся эта неразбериха. Дьявол выступает против Иисуса. Эта нация принадлежит Иисусу. Именно поэтому некоторые атеисты ведут себя просто безрассудно. По-другому и не скажешь. Они упрямо пытаются остановить все, что имеет какое-то отношение к Иисусу. Аминь. Продолжая бороться с этим, они в конечном итоге еще могут родиться свыше, поживем, увидим. Потому что мы молимся за них, мы не ненавидим их. Нет необходимости в том, чтобы они шли в ад. Не те, которые доставляют проблемы, не те, о которых я сейчас думаю. Нет необходимости в том, чтобы они шли в ад. Мой двоюродный брат, сестра моего папы и моя мама, они вместе были просто молитвенными воинами. И они еще задолго до этого приняли решение, что их сыновья не пойдут в ад. И благодарение Богу, они обе вымолили нас из челюстей ада. И Ларри, будучи еще достаточно молодым, он подсел на наркотики, и его мама просто молилась, молилась, и молилась за него. И он был настолько обкуренный, он не знал, где он был. И он начинал говорить о Боге, и его наркобратья говорили, так мы больше не будем употреблять наркотики вместе с тобой. Почему? Потому что тебя тянет говорить только о Боге. Мы не хотим это слышать. Он приходил туда, и это начинало выходить из его уст. В одну прекрасную ночь он спасся, слушая слова, выходящие из его собственных уст. Это отрезвило его. И врачи уже сказали... Моей тете Барбаре, послушайте, даже если он перестанет употреблять наркотики, он никогда не будет в здравом уме. Он так долго их употреблял, что просто превратился в овощ. Поэтому, молясь об этом, он решил, потому что он прекрасно знал, что Бог призвал его заниматься физиотерапией. А он и средней школы не закончил. И он пошел учиться в колледж на физиотерапевта. И когда он оканчивал колледж, оказалось, что у него нет аттестата о среднем образовании. Поэтому ему пришлось пойти сдать школьные экзамены и получить аттестат о среднем образовании, прежде чем ему могли выдать диплом физиотерапевта. И там действительно было сложно учиться. Многое там было связано с медициной. И он сказал, "Канад". Это достаточно неплохо для овоща. Я ответил, да, Ларри, ты умнее меня. Слава Богу. И так и есть. Он очень подкован в Слове Божьем. Видите, что оно сделало с его мозгом, не просто с его разумом но с его мозгом. Слава Богу, Слово Божье и молитвы его мамы. Если бы его мама приняла то осуждение, ту мысль, что он никогда не спасется, он именно овощем бы и был. Я просто не понимаю, почему Бог позволил этому с нами произойти. Это могло убить его. Она не принимала это, она отказалась думать таким образом. Скажу вам, эта женщина, слава Богу, она была первым, нет, вторым человеком во всей нашей семье с обоих сторон, который крестился в Духе Святом. Я имею в виду, вы говорите о молитвенной машине. Они с моей мамой действительно были чем-то. Они по-прежнему такие, аминь, даже несмотря на то, что уже какое-то время находятся на небесах. Поэтому вам нужно обновлять свой разум в отношении того, что не вы являетесь здесь мишенью. Мишенью является Иисус. Если вы позволите Ему занять Его место... Я начал говорить, что если вы позволите ему занять его место и позволите Слову Божьему вести его сражение, вы сможете иметь мир в разуме везде, где бы вы ни были. Но вам придется делать то, что для этого требуется. О горнем помышляйте, или, как говорится в другом переводе Библии, помышляйте о том, что наверху, а не о том, что на земле, и делайте благоугодное перед ним. Что это? Ходить верой. Поэтому вы должны делать то, что для этого требуется, поскольку это ваш разум, это ваш разум. Он не принадлежит дьяволу, если вы только сами его ему не отдаете. Да, да, послушайте, послушайте, послушайте, послушайте. Это божественная связь, что вы сегодня смотрите и слышите эти слова. Не совершайте самоубийство. Не совершайте его. Прямо сейчас подождите. Не, не забирайте у себя жизнь. Не забирайте у себя жизнь. Отдайте ее Иисусу. Отдайте ее Ему прямо сейчас. Просто скажите, Иисус, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Слава Богу. Аллилуйя. Сегодня ваш день спасения. Сегодня ваша жизнь. Сегодня ваша жизнь, а не ваша смерть. Сегодня ваша жизнь. Слава Богу. Аминь. Я повторю слова Дина Сайкса. Ваша жизнь важна. Вы важны. Вы важны для Бога. Если у вас в этом мире больше никого нет, вы важны для Него. И поэтому вы важны для нас. Мы любим вас. Я вас даже не знаю. И я люблю вас во имя Иисуса. Аллилуйя. Не совершайте самоубийство. Аминь. И знайте, что Бог любит вас книга второзакония 30 глава 19 стих вас свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие избери жизнь Это все, что я могу вам сказать. Вы можете взять и убить себя, но вы будете глупцом, если это сделаете. Потому что, дорогие мои, это не конец. Это не конец, это только начало. Это начало вечности. Вы меня слушаете? Это лишь конец вашей возможности выбирать. Вы должны сделать этот выбор, пока еще находитесь в этом физическом, человеческом теле. Как только вы из него выходите... Что ж... Отец, я молюсь за этого человека. Во имя Иисуса. Открой себя ему. Открой ему, Иисус, как сильно ты его любишь. Ты сделал все, что для этого требуется. Ты сошел в ад. Ты взял на себя наши грехи, наши немощи, наши болезни, наши слабости и наши боли. Ты сделал все, что для этого требуется. Нам осталось лишь помолиться этой молитвой. Ты не можешь вместо кого-то помолиться этой молитвой. Ты сделал всю трудную часть и максимально все для нас облегчил. Так что нам лишь остается верить в нашем сердце, что Бог воскресил тебя из мертвых и исповедовать тебя, как Господа. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь Иисус. Хвала тебе, Иисус. Хвала тебе, Иисус. Мы почитаем Тебя, Господь Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус. Слава, слава, слава. Слава, слава, слава, слава. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я не знаю как, но я чувствую в своем духе, что здесь была связь с тюрьмой. Что я был в темнице и никто не посетил меня. Что ж, знаете что? Это потому, что вы не знали Иисуса, поскольку Он прямо там с вами. Аминь. Слава Богу. Хорошо. И? Теперь я понятия не имею, на чем я остановился. И мне в действительности все равно, если вы не возражаете. Спасибо тебе, Господь Иисус. Хорошо, да. Спасибо тебе, Господь. Итак, Евреям, 10 глава, давайте. Давайте обратимся к этому месту, потому что ей предшествуют пятая и шестая главы. Когда вы читаете шестую главу Евреям, в пятой главе говорится, что всякий питаемый молоком несведущ в слове правды или праведности, потому что он младенец. И это то, что призвано делать наше служение, помогать вам возрастать в Него, и вы сейчас здесь это видите. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Или другими словами, ваша плоть поддается тренировке. Вы родились выше. Вы не возрастаете в праведности, не знавший греха, был сделан грехом за нас, чтобы мы могли быть сделаны праведностью Божьей в нем. Вы никогда не будете более праведными, чем вы были в тот момент, когда только-только родились выше. Не путайте это со святостью. Понимаете, праведность от духа. Святость имеет дело с плотью. Вы возрастаете в святости. Вы возрастаете в вере. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам. Вы можете возрастать в том, что касается вашего физического существа, обучайте его, работайте с Ним, тренируйте его, посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству или поспешим к зрелости. И не станем снова полагать основания. Обращение от мертвых дел и вере в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о Суде Вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Поэтому это то, где мы сейчас, и это то, чем занимается наше служение. Мы выходим на следующий уровень, и мы должны выходить на тот уровень, когда мы... Не осуждаем себя, когда у нас больше нет сознания греха, но мы ходим в общении с Иисусом. И мы продолжим говорить об этом завтра. Эй, Джереми! Здравствуйте, я Канад Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы отлично провели время на прошлой и на этой неделе, говоря о том, чтобы приходить к тому, чтобы жить жизнью, свободной от осуждения, свободной от сознания греха. Большинство людей даже не знают, что такое существует а уж тем более, что это достижимо. И здесь не обойтись без того, чтобы Слово Божье стояло на первом месте и было наивысшим авторитетом в вашей жизни. Если оно говорит «не бойтесь», тогда не бойтесь. Спасибо тебе, Отец. Мы радуемся сегодня в могущественное имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Хорошо. Вернемся к Римлянам 8.1. И затем мы продолжим говорить о том, на чем остановились вчера в послании к евреям. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти или не по пяти физическим органам чувств, но по Слову Божьему. Поэтому это... Должно стать наивысшим авторитетом. Да, но... Даже не начинайте все эти... Да, но... Что за этим следует? В девяти случаях из десяти... Да, но... Предшествует... Неверию. Да, но... Что? Если... И вы можете развернуть это... На 180 градусов. Когда дьявол начинает говорить... «Но у тебя ничего не получится!» О, кстати, позволь мне кое-что тебе сказать. Вы видите, что происходит? Вы меняетесь ролями. Вам не стоит меняться ролями со Словом Божьим. Это то, чего вам не стоит делать. Вам стоит поменяться ролями с дьяволом и его мыслями. Потому что у него только одна мысль — украсть у вас Слово Божье. И если он сможет украсть Слово Божье, тогда он сможет убить и погубить. Но если он не сможет украсть Слово Божье, все определяется тем, что выходит из ваших уст. Потому что то, что вы говорите своими устами, это то, во что вы верите. Полностью избавьтесь. Просто вырвите с корнем. Я не знаю, как насчет вас, но моя мама не позволяла никакого сквернословия. Это была плохая новость. Вам за это запихивали в рот что-то просто отвратительное на вкус, но, насколько я помню, это нисколько не отучало меня от сквернословия. Я просто больше при маме не сквернословил. Это духовная вещь. И понимаете, вы... Вы просто не слышите себя. Эти вещи просто выходят из ваших уст. Хотите, я подкреплю это местом Писания? От избытка сердца, говорят, уста. То, что находится в вас в избытке, будет выходить из ваших уст. И Глория тогда сказала, я больше не пойду с тобой на люди. Почему? Из-за твоего сквернословия. Я спросил, что? Я сказал... Она ответила... В тот вечер, когда я родился свыше, в первую неделю ноября 1962 года, я никогда этого не забуду, сколько будет длиться вечность, у меня было такое ощущение, как будто мне в рот затолкали кирпич. Я физически чувствовал это чуть ли не весь вечер, и с тех пор я больше никогда не сквернословил. Это просто удалило его. И я сражался с другими вещами. Я сражался с привычкой курить. Я действительно с ней сражался. Я не знал, как получить освобождение от нее. Но после того, как я узнал, как это делать, это настолько легко. Я помню, у меня продолжались проблемы с локтевыми суставами. Они начинали болеть. Я молился. И мне становилось лучше. Но скажу вам, я злоупотреблял кофе. Я пил его слишком много. Я пил его, когда летал, и я просто пил его постоянно. Я пил его действительно слишком много. Я пытался перестать его пить, и у меня начиналась эта сильная кофейно-зависимая головная боль. И я сказал, Господь, это неправильно. И в первой главе Иакова говорится, если... У кого недостает мудрости, допросит у Бога. Мудрости в отношении чего? В отношении этого испытания, проверки и искушения, что бы это ни было. Вам нужна мудрость в отношении этого. Поэтому я уединился и три дня просто постился и молился о мудрости в отношении этого. У меня никогда такого не было, чтобы за три дня или даже меньше я не получал нужную мне мудрость. Иногда я просыпался на второй или на третий день, и вот она. У меня такое происходило снова, снова, снова и снова. В любом случае. И Господь сказал, проблема здесь в том, что ты злоупотребляешь кофе. И Он сказал, что дело в кислоте, смолах и так далее. Я выпивал по 15-16 чашек кофе в день. Это было глупо. И все это накапливалось в моих суставах. Не только в локтевых суставах, но они больше всего болели. И Господь сказал, «Пойди, возьми свою сумку». У меня была эта старая ужасная зеленая сумка, в ней я возил свой маленький кофейник и банку кофе Фолджерс, все свои кофейные принадлежности. И Он сказал, «Пойди, возьми ее». Я пошел, взял ее. И Он сказал, «Выставь все это перед собой». Я так и сделал. Это будет работать и для вас. Что бы это ни было, но вы должны обратиться к Слову Божьему. У меня было на этот счет Слово Божье. У меня была мудрость Божья. Теперь я знал, в чем было дело. И я знал, как возложить заботу об этом на Него. Поэтому я поставил все это перед собой. Я не буду подробно все это рассказывать, но я вам это покажу. Все содержимое той сумки стояло передо мной. Я сделал то же самое с хлебом, дрожжевым хлебом и с теми вещами, о которых сказал мне Господь. С сахаром я принял хлебопреломление. У меня нет в тебе потребности во имя Иисуса. С тех пор я не выпил ни одной чашки кофе. И я не говорю, что пить кофе – это грех. Скажу вам следующее. Это что-то греховное, если вы пьете его слишком много. Я имею в виду, что незачем обжираться кофе, равно как и чем-нибудь другим. И вы можете перестать это делать. Вы не должны. Вы не должны злоупотреблять им таким образом. У меня никогда не было никакого синдрома отмены. Никогда больше не было этой противной головной боли. А с тех пор прошло уже 40 с лишним лет. Кофе ушло из моей жизни. Аминь. Вы можете сделать то же самое с алкоголем. Вы можете сделать то же самое с чем угодно, на что сильно тянет ваше тело. Аминь. Я вешу на 46 килограммов меньше моего максимального веса который у меня когда-либо был. Аминь. Слава Богу. Мне 86 лет, и я в самой лучшей форме, в которой когда-либо был. Слава. И я становлюсь не слабее, а сильнее. Хорошо. Давайте вернемся к посланию к евреям. Мы вчера были в шестой главе. Что ж, давайте прочитаем 13 стих пятой главы, потому что это то, что Господь сказал нам с Глорией много лет назад. Это утверждение веры и поручение нашего служения. Это наша работа. Все остальное, что мы призваны делать, является частью этого. Всякий, питаемый молоком, нет, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить». Вот оно снова, вот оно снова. «Снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». Нет ничего плохого в молоке, когда вы младенец. Но если вы уже 35 лет остаетесь младенцем, то здесь что-то не так. Вам нужно возрастать потому что вы достигнете того момента, когда люди больше не смогут молиться за вас и получать что-либо для вас. У вас может быть самый замечательный пастор, сильный, помазанный муж или жена Божья, через которых вы исцелились, но придет время, когда оно так больше уже не будет работать. Вам придется возрастать. Аминь. Всякий, питаемый молоком, не в слове правды или праведности, потому что он младенец. Твердая же пища, «Свойственно совершенным, у которых чувства навыком или практикой и тренировкой приучены к развлечению добра и зла. Посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, поспешим к зрелости». Видите, о чем он говорит? Он говорит о том, чтобы возрастать, а не о том, чтобы быть совершенными. Он говорит о том, чтобы возрастать, становиться зрелыми во Христе. И не станем снова полагать основания обращений от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о Суде Вечном, и это сделаем, если Бог позволит. Время от времени читайте послание к евреям, не обращая внимания на нумерацию. Это письмо. Давайте обратимся сейчас поскольку это, это поток и продолжение послания к евреям. Давайте обратимся к десятой главе. Итак, он здесь учит. Он учил о силе крови. Он говорил о силе крови животных. Это что-то мощное. Это кровный завет. И затем он говорит о крови Бога. Аллилуйя. О служении Иисуса по чину Мелхиседека. И вот вы приходите к десятой главе. Давайте прочитаем 27 стих 9 главы. Поскольку это важное местописание, потому что оно порождало разного рода ужасные представления и доктрины. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Там не говорится, что определено время, когда им умереть. Нет заранее назначенного времени, когда человек должен умереть. Такого нет. Это во многом зависит от нас. Есть вещи, которые вы можете делать, чтобы укоротить свою жизнь. Есть вещи, которые вы можете делать, чтобы продлить свою жизнь. Продолжительность вашей жизни должна быть 120 лет, и это имеет отношение к вашему духу, душе и телу. Это имеет отношение к тому, чем вы питаетесь духовно, чем вы питаетесь умственно и чем вы питаетесь физически. Это интегрированная система, слава Богу. Итак, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать зрелыми, приходящих с ними. Так вы не могли возрастать, потому что ничего не изменилось. Вы меня слушаете? Никто не рождался свыше. Причина, почему Бог брал на себя вину, за то, что делал дьявол, вам нужно вернуться и очень внимательно перечитать и очень внимательно изучить это. Например, проклятие закона. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего», послушайте сейчас, «то придут на тебя все проклятия сии» и постигнут тебя. Богу не нужно было поражать и уничтожать кого-то. Это сеяние и жатва. И да, там говорится, поразит тебя Господь, и складывается впечатление, как будто Бог сошел и просто поразил их. Нет, ему не нужно было этого делать. Но он не привлекал внимание к сатане, за исключением нескольких отдельных мест Писания, потому что те люди не были рождены свыше. И абсолютно очевидно, что они не могли держаться за что-то дольше одного поколения. Почему? Они не были рождены свыше. Рождение свыше стало возможным только после того, как Иисус сошел в ад и заплатил эту цену. Они находились в раю. Это была верхняя часть Шуола. Они были полностью там защищены. Они не знали, были ли они на небесах. И затем прямо там, в аду, Иисус проповедовал им Евангелие после того, как прямо у них на глазах победил сатану. Они наблюдали за этим. Разве вы не знаете, как это завело Давида? «Дай ему, Иисус! Дай ему!» «О, пни его еще раз за меня!» Именно тогда, находившиеся там, родились свыше, и Иисус пленил плен, и они отправились на небо. Слава Богу. Итак, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены, Иисус сам очистил и удалил наши грехи. Помните это? Они удалены. Мы просто приняли это очищение. Грехи каждого были очищены и удалены. Но вы должны принять это. Аминь. Праведность пришла на всех людей. Это не значит, что все будут спасены. Это значит, что все могут быть спасены. Вы должны простереться и взять это. И когда вы это делаете, о, слава Богу, они не имели бы уже никакого сознания грехов. Уже больше не должно быть никакого сознания их. Почему? Я был очищен. Я был очищен. Слава Богу. Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мне больше незачем об этом думать. Мое сознание. О, слава Богу. Аллилуйя. Один молодой человек услышал, как я проповедовал. Он сидел в тюрьме в штате Миннесота. И он услышал то, о чем я проповедовал в другой тюрьме. И он сказал, я выйду отсюда. Ему сказали, нет, ты не можешь отсюда выйти. У тебя пока даже нет права на условно-досрочное освобождение. По законам Миннесоты, вы не имели права на условно-досрочное освобождение, по-моему, в течение трех, четырех или пяти лет, что-то в этом роде. Он сказал, нет, нет, нет, я новое творение, я уже не являюсь тем, кто совершил то преступление, они сказали, этот парень сумасшедший. Нет, возразил он, нет, нет, он продолжал всем это говорить, они смеялись. Я выхожу отсюда. О, да, я выхожу отсюда. А в результате законодательный орган Миннесоты изменил этот закон, и он вышел из тюрьмы где-то через 18 месяцев. Аминь. Он ухватился вот за это. О, эй, мои грехи очищены и удалены. Да, слава Богу, я новое творение во Христе Иисусе. Я новое творение. Аллилуйя. И для него это сработало. Почему? Он искал Царство Божьего. И законы Царства Божьего перевесили и изменили законы Миннесоты. Законодательная власть изменила законы в Миннесоте, и он вышел на свободу. О, слава Богу! Спасибо тебе, Иисус. О, слава Богу! Вы меня слушаете? Не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Вы должны это запомнить. И есть еще одно место, где люди просто искажали это. Это слова Иисуса. Он проповедовал иудеям. Тогда на земле не было христиан. Он проповедовал иудеям. Аминь. И он говорил о разводе и повторном браке. Бог ненавидит развод. Христиане, по незнанию, один человек сказал мне, Кеннет, я был пьяницей и бил свою... Жену. Родился свыше, и все любили меня, но потом в итоге я развелся, и он сказал, я просто иду в ад. Что? Понимаете, Иисус сказал об этом то, что он сказал, но это относилось только к оставшейся части 12 месяцев до дня Очищение. О, Это не делает развод чем-то правильным, но он не является непростительным грехом. Это позорная вещь, но эй, в этом и суть крови Иисуса. Сбросьте в себя это осуждение. Аминь. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Воздайте Господу за это хвалу. Эй, Джереми.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 «Да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Прямо сейчас я хочу предоставить вам возможность сделать это своим по вере, своей семье веры. Это та семья, частью которой мы с вами являемся. Бог наш отец, мы его дети. Это его семья веры. И вы являетесь частью этой семьи, и вам предоставлена эта возможность. Ваше пожертвование – это возможность сделать добро своей семье веры. Если вы были наставляемы словом, тогда придите перед Господом и спросите, как мне на это ответить. Когда вы отвечаете в вере, и когда вы отвечаете сей финансовые семье в это служение, вы заботитесь о том, чтобы кто-то другой услышал то же самое хорошее слово, которое услышали вы и которая изменила вашу жизнь. Именно поэтому я хочу сказать спасибо нашим партнерам по всему миру, которые стоят в вере вместе с нами в этом служении. Вы молитесь, вы поддерживаете, и вы заняли свое место рядом с Кеннетом и Глорией Копланд, и вы проповедуете Иисуса, вы проповедуете Слово Божье, бескомпромиссное Слово вера по всему миру от одного края и до другого. В этом суть партнерства, это то, что делает партнерство. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за пожертвование наших телезрителей. Мы принимаем их, мы называем их благословленными, и мы просим Тебя, Господь, использовать их семя, посеянное в это служение, как открытую дверь для Тебя, чтобы Ты мог работать в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь. И послушайте, если вы пропустили какие-то передачи на этой неделе, вы можете вернуться и совершенно бесплатно посмотреть их на нашем сайте. Ксия Моркюэй. Будьте частью хорошей церкви, будьте в семье веры в присутствии Божьим, проводите время, поклоняясь и прославляя Господа, проводите время в Слове Божьем. И на следующей неделе снова присоединяйтесь к брату Коплунду на передаче Победоносный голос верующего. Это будет еще одна восхитительная неделя, когда вы будете изучать Слово Божье, и когда Слово Божье входит в ваши глаза, в ваши уши и попадает в ваше сердце, именно тогда оно начинает изменять что-то в вашей жизни. И мы приглашаем вас позволить Слову Божьему делать в вас то, что может делать только Слово божье спасать вас исцелять вас делать вас преуспевающими избавлять вас во имя иисуса спасибо за то что смотрели нас до следующей встречи а пока помните что иисус господь